Всем привет! Канал Футбол Весь Тут подготовил для вас обзор лучших футбольных видео за прошедшую неделю. Ссылка на плейлист со всеми роликами из дайджеста находится в описании. Друзья, все кто в первый раз попал к нам на канал, пожалуйста, подписывайтесь, кликайте на колокольчик оповещатель и добро пожаловать в наше сообщество любителей футбола в удобном формате. И обязательно досмотрите это видео до конца, там будет очень смешно, обещаем. А начинаем мы с самого интересного забитых мечей. Канал gold 24 сделал рейтинг самых забивных нападающих современного футбола. На вершине этого списка две легенды нашего времени. И весьма вероятно, что в споре кто-то из них побьет, казалось бы, незыблемый рекорд Пеле. Как думаете, кто первым это сделает? Месси или Роналду? Но пока Роналду и Месси не молодеют, хотя насчет португальца это возможно и ошибочное утверждение, если посмотреть на его физическую форму в 34 года, все больше новых молодых талантов появляется в футболе. А самые яркие из них претендуют на премию Golden Boy. И канал Food Magazine сделал материал о всех победителях этой награды, проследив, как сложилась судьба юных звезд во взрослом футболе. Наш следующий герой никаких золотых премий еще получить не успел, но зато уже стал самым молодым автором хитрика в первом тайме Лиги Чемпионов, побив рекорд нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко. А еще этим летом он забил 9 голов в одном матче молодежного чемпионата мира. Гуалнет в своем видео разбирает как Эрлинг Холан, норвежец родившийся в Англии, достиг уже таких впечатляющих показателей и есть ли у него шансы стать топовым на годы вперед. У Манчестер Сити в этом сезоне возникли неожиданные проблемы в чемпионате Англии, где команда Гвардиолы после восьми туров уже отстает от Ливерпуля Юргина Клопа на восемь очков. И Вадим Лукомской вместе со своим другом экспертом разбирают причины неудач пока еще действующего чемпиона АПЛ и предлагают Гвардиоле варианты исправления его ошибок. Самым быстрым решением любых игровых проблем в современном футболе считается банальная покупка новых футболистов. Однако потраченные миллионы или даже сотни миллионов не гарантируют положительного результата. Голд 24 сделал обзор самых провальных трансферных кампаний последних лет и особняком выделяет мадридский реал этого лета. Когда клуб выкинул 300 миллионов на новых футболистов, а играть и тащить команду продолжаются те же Бензема и Кросс. Канал Жираф Пике подготовил сюжет о вреде татуировок в футболе и не только. Получилось настолько убедительно, что даже один из самых татуированных футболистов мира, Терхио Рамос, задумался, чтобы их убрать. Златан Ибрагимович пока еще держится, но возможно он просто еще не видел этот ролик. А нравится ли вам тату на футболистах? Из-за растущих нагрузок сегодня спортсмены уделяют внимание восстановлению ничуть не меньше чем самим тренировкам игровым нагрузкам. Канал Реальный Футбол разбирался зачем футболисты принимают ледяные ванны и насколько это эффективно с научной точки зрения, а также какие есть более приятные альтернативы этой процедуре. Однако в футболе побеждают не только мышцы, но и мозг, а точнее организация игры благодаря правильно выбранной тактике. Канал Культура Паса разбирает и рассказывает об основах построения в футболе, что такое переходные фазы про организацию обороны и контратак. Всем, кто хочет смотреть футбол чуть глубже, чем просто бей-беги игру, очень рекомендуем это видео, да и весь канал к просмотру. Пенальти – явная возможность для игрока забить в футболе, но его нужно не только заработать и реализовать, а иногда приходится буквально с боями и в драке отстаивать это правило в конкуренции с одноклубниками. Канал «Жизнь футбол» подготовил обзор конфликтов футболистов, как одноклубники не могут поделить пенальти. FIFA 20 вышла в продаже и стала доступна геймерам совсем недавно, а приколов и файлов в ней было замечено уже немыслимое количество. В новом видео канала Sport Genius вы увидите пушечные удары, что в буквальном смысле сносят игроков с поля, сумасшедшего салаха и невидимые силы, не дающие мячу пересечь линию ворот. Даже если вы не увлекаетесь компьютерными играми, этот ролик не оставит вас равнодушным и вызовет добрую улыбку. Спасибо, что досмотрели до конца. Двойное спасибо всем, кто поставил лайк. И мега благодарность каждому нашему подписчику. До новых встреч, друзья. И любите футбол, пока он есть.